Здравствуйте. Вот один из, из этих патриотов, как называемый, здесь, вот, находится на Братском кладбище. Пойдем, я тебя проведу. Вот, вот здесь вот похоронены те люди, которые освобождали город Мелитополь от фашистов. Вот здесь знаменательные люди похоронены, мы, которые Братское кладбище сделали. Здесь на Братском кладбище скорбящая мать. Это не только вы нам вот, сделали боль. Вот такую нашему старшему поколению, вот это все, которые, да ты да все жители города Мелитополя. Слава им и нас, советским героям Советского Союза, слава тем воинам, которые освобождали. Но очень позор вам, что вы, вы когда родились, когда, в каком году вы родились? 96-м. Я, я понимаю, вас в душе, вы, вы, вы, что вы, возможно, там, где-то вас натолкнул туда кто-то, или по своему созданию вы туда пошли воевать с этими... А россияне, чтобы знали, россияне всегда были наши защитники. Россия всегда нас защищала, потому что это наши кровные братья, они а герои. Да не герои, это, вы пацанва, понимаете, вы не знаете, что такое война, вы не знаете, что такое трудность, вы не знаете, что такое землеробство. Город Меритополь строили при советской власти. Выходили в завод, построили, ничего не повлияли, вы только развалили все, что было развалить. Вот это вы мастера все. Вот и подпевать вот этим за правилами, за океанском вот и западноевропейским вот, за правилами подпевать. Вот это вы герои, вы, вы, вы это самое, за это деньги вам платили. Вас убили в голову, что выше всего это деньги, нечеловеческая честь, нечеловеческое достоинство, не уважение к человеку, не к труду, а главное деньги, любыми средствами деньги. И все, вот это ва ваше было хобби, ваша была заслуга.